Здрасте, Платон. Мы сегодня с вами закончили очередной этап. Да, и мне хотелось бы, чтобы вы поделились ну, некими своими эмоциями, впечатлениями. Мы с вами знакомы уже, наверное, без малого лет 20. Как, как началось наше знакомство? А началось знакомство. Я пришла к вам лечить зубы. А потом так и пошло протезирование. Ну, я в восторге от вашей клиники. Хожу сюда как к себе домой. Очень комфортно, никогда не тревожусь, все спокойно, мне очень нравится. Вот и сейчас полный род злов, я могу улыбаться, так что мне очень нравится. Слушайте, ну это очень приятно слышать, это взаимно на самом mm -hmm. деле. Когда вы прилетаете каждый раз, нужно сказать, я вставлю ремарку, что Раиса Батулова проживает сейчас в Австралии, и каждый раз, когда она приезжает к нам на каникулы, бывает это обычно, Летом каждый год, да, она регулярно, очень послушно приходит нам на осмотр и более того, даже каждый год, обычно забронировано уже время. Да. А, можете сравнить со стоматологией в Австралии? А, По-моему, сравнения нет. Нет. Вот мой сын прилетает из Австралии заниматься зубами. Конечно, у нас и качество лучше, и по деньгам лучше. Что немаловажно. Да. И Нет. да, в связи с этим мы, конечно, в ближайшее время ожидаем наплыв э, Австрали, жителей Австралии, которые да, будут, будут буквально три года получить лечение по тем же стандартам, чтобы получил райсик поэтому, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите решить, пока австралийцы еще не приехали, да, напишите мне или позвоните, я с удовольствием на них отвечу. Да. Записывайтесь Все. заранее. Заранее, верно. Все, пока-пока. Пока-пока.